Ну что, ребят, продолжим захватывать Америку. Ну ладно, Америку просто это очень так близко, в общем. А в общем, по-моему, здесь не только Америка, на самом деле. Так, смотрите, тут открылись испытания. Исследуйте район, соберите бла-бла-бла и все такое. Но мы пока пойдем дальше, правильно? А почему бы и нет? А поехали. Продолжим захватывать мир, надеюсь. То есть он каждый раз возвращается, да? То есть он полностью вернулся домой. Так, земные женщины так аппетитные, используйте ракеты раньше, чтобы было 500 войн-пси-мутантов. В общем, да, может быть, мистер Мультиверсия. Вот так вот, значит, он типа Мультивселенную выиграл, типа красавчик. Интересно, он их скушал? Крипто, я вижу впереди толпу гуманоидов. Похоже, они собираются для какого-то ритуала. Вот план. Проникни на эту ярмарку. Отыщи подлатного гуманоида. Приведи его на хоробет для допроса. Все понял? А, подлатного. Я думал, подлатного. Все? Я могу бегать? Да. Так. Значок глаза показывает, смотрит ли на вас гуманоиды. Синий цвет означает, что вы замаскированы или вас не замечает. Уровень тревоги... Будет расти, а, расти не будет. Так, окей. Зачем глаза загорается, когда гуманоиды видят пришельца или действие пришельца. Когда указыватель становится красным, нужно срочно нейтрализовать свидетель, чтобы уровень тревоги не повышался. Указатель становится желтым, если свидетель сбежал. Включается тревога. Соответствующего уровня первый уровень повышает бдительность гуманоида. Следующий уровень несут прямую угрозу. Когда вам нужно оставаться незамеченным, не превышайте допустимый уровень тревоги или провалить задание. Чтобы понизить уровень тревоги, можно сбежать из поля зрения и спрятаться или включить головасю. Голо... Что? Головасю? То есть на максимум можно до первого Крипто. уровня. Так, надо тебя обнаружил. Чем больше людей тебя заметят, тем больше, больше шансов. Ага, мы его просто убьем. Крипто, как мы раздобудем информацию, если ты будешь убивать важных людей? Возвращайся на корабль. Что я провалил задание? Блять, реально провалил задание. Не убивайте людишек. Да как так-то? А я думал, наоборот, его надо кончить. Так, ладно, я понял, надо спрятаться. Нельзя потревожить полицию. Да, да, да, это мы помним. Так. Так, так. полицейский армий. Так, чем больше шансов. Так, и что мне надо сделать? Мне надо просто туда сбежать? Или что? Стоп, вот он меня заметил Допустим Так Обнулить уровень тревожности Главное помечено, нажать X А, то есть я должен подойти И нажать X? Ну-ка Мне просто любопытно а-а-а, Все окей. Так не забудь про маскировку Крипта. Тебя трудно назвать незамеченным. Замаскируйтесь под него, нажав F. <свыш> так. У тому за Используйте голова, чтобы натянуть на себя голографическую личинку человека. При этом сам головит остается на месте парализованным и невидимым. Когда вы сканируете мысли людишек, голова себе. Подзаряжается. Если не заряжать голосова головасю, маскировка рано или поздно спадет. Применение мощных пси-способностей, оружия, а также других агрессивных действий создают помехи для головаси. Маскировка разряжается быстрее и временами показывает под собой крипто. Головасья отключится, если Гланадо увидит, как вы надеваете маскировку, или она начнет боить при них. Нейтрализуйте их и используйте команду Забудь или убейте и восстановите голова Так. Так, прочитайте мысль существа, помеченного, чтобы. Чтобы что? чтобы освежить маскировку. Вау, она реально так быстро спадает. а чё так быстро так r да лично я за фермерский профсоюз и пусть марслан брандос что там. он там подсматривает как они там чем-то занимаются видите тут даже ручки торчат оу-ля-ля интересно интересно так как я понял там полицейский да она была а это просто маскировка пропадает я понял так, Булли о правах. Да кому-то сдался этот биль. Я Билли, я всегда прав. Так, хорошо, мы проникли. Блин, а это такой прям... Так, нажмите R, чтобы прочитать мысли. Нам нужно выбрить самого тупого и податливого гуманоида. Так, окей. Поехали. Что еще за Элфис такой? Наверное, новый пирог какой-то. Ну, пирог Элвис но все равно лучше, Хоппен а Фухман просто червяк Так, давай тебя Так, меня видит Ексель Моксель, кажись, это самая тупая мисс Рекрилл в истории А дыньки-то у нее какие, боже Люблю Америку Так, этот гуманоид, кажется, особенно На мыслях, как бы мог подумать, продолжать сканирование Так, его дальше продолжать сканировать? А, нет, понятно так. так, может ее надо отсканировать? Замужемство в любовнике Энди. Интересно. Так, едем дальше. Надо найти полицейского, потом смотрите, может еще индейца. Вот эта группа у нас соберется, зашибись. Да, да, да. Город цветет, бизнес процветает, надежда процветают. Последний бла-бла-бла. Скорее бы покончить со всей этой чушью, заняться делом и показать очаровательный мистерок, кто тот мужчина. Так. Да, да. Ты как белки в привычном бульоне. Я вижу зарождающиеся цепочки Крипа Сканируй дальше. Так, понятно А, то есть не важно, сколько их я отсканирую, да? Puppy, so Или я что-то не пойму Да хватит уже там говорить Интересно, в два переходных возраста у людей бывает? And... Мне внезапно до смерти смеряда хотелось джинсы на И ходить как то актриса так, а, как стать ковбойкой? Ну где же мой ковбой? Так, ладно right like Тут это все читать умрешь, конечно I'm Я королева, наконец -то. Я уже боюсь, что взорвусь Если мамусечка впихнет в меня хоть ложечку капустного супа Хочу цыплен. М -м, жареного м -м, или пареного Вот этот похож весьма под Ну Ладно, она подошла так, Крипто, я проанализировал все мысли, которые ты собрал Как мне кажется, нашел идеальный объект для Зондирования распыления? Нет Для похищения и доставки на корабль Мой вариант мне нравится больше Твоя задача, похищать, не распылять Как скажешь, только гуманоиды, они же сами себя не уничтожат Понимаешь, о чем я? Я могу довести свою мысль до конца. А я как-то могу тебе помешать. Так вот, я хотел сказать, что свежая караванная Мисс Рок выглядит идеальной кандидатурой для тестирования. Все прочие глумоны е желают или ей завидуют, она легко внушаема. И главное, у нее объем мозга сгорошен. Сгипнотизируй ее и отправь на корабль. Интересно, такие вот сюжетики вставляют Прикольно, мне нравится, мне нравится Так, подчини себе человеческие мозги Пусть делает все, что ты скажешь people, no Так Я буду подзаряжаться еще по пути Так, интересно, долго эта штука будет работать? Надо не забывать перезаряжаться каждый раз Пока буду... Вот... О, Она бежит за мной, чек, нифига, чек, это хорошо Она там что-то кричит, я буду пока перезаряжаться, пока иду Сопроводите меня сроку в обличии мэра Ай, right. стопэ, стопэ, стой, стой, стой, стой, куда побежала В обличии мэра А как поменять облик, я забыл На F, по-моему Это мэр? ай -яй. Крип, что ты делаешь? А ну вернись. Подожди, я хочу, я хочу поменять. Стоп, задание провально. Не потеряйте цель. А что, она не побежала за мной, что ли? Да ладно. Так, подчинись ей человеческие мозги, бла-бла-бла, это я помню. Так, ща-ща, подождите, я обличие поменяю. Мне вот интересно, меня спалит, если я сейчас поменяю обличие, а потом это... Отлично, я вроде мэр. Так. Вроде бы никто не обращает внимания. Ага. Ага, побежали. Так, так, так, отлично. Пошли, пошли быстрее. Блин, я точно на Мэра похож? Да вроде бы, да, вроде бы такой же жирный, такой же большой Мы бежим? Отлично, рванули А, она вроде бежит А, она останавливается, когда назад бегу Так неинтересно Так Ты где там, алло? Так, вот right, uh, не туда, бежит, по-моему Прошло... А, это мы в эти ворота в прошлый раз бежали Отлично Что у нас на обед? А, говядина, опять говядина А я салатик хочу, нельзя, что ли? Я сам плохой коп на свете. Я обидел старушку, которая не там переходила дорогу. Ахаха, я просто зверь. Так, хорошо. Блин, тут так машины дергаются, мне так нравится. Так, сбрасывайте головасю, когда маскировка больше не нужна. Удерживайте джей. Не, не, не. А, все? Ага, отлично. Меня кто-то видит? Интересно, кто? Все, мы на месте. Блин, а прикольно, прикольно. тра-ля-ля, тра-ля-ля. Она, по-моему, совсем с ума сошла. И волосы такие за чесом, как Уиллас. Ой, что это? Где это я? А что, конкурс пирогов уже окончился? Брат, Ой, что это? О, божечки, не надо, не надо, я вас прошу, щекот. Приятного зондирования О, да, вот так, еще немножко О, как восхитительно По-моему, там что-то не так Полиция? О, сейчас надо будет оберегать Вот вечно одно и то же И что, мне их надо бы сейчас убивать? Так, Крипто, скоро здесь будет силы пробрать. Скорее в тарелку так, разгромите ярмарку, уничтожите постройки с помощью луча захватчика. Воу, нифига. А чем мне надо? Так, уничтожите постройку. Бонус плюс один. Вот это классно, это классно выглядит. Так, а мозги, а мозги можно мне? Можно, спасибо. Так, пробуем, пробуем. И пьум, отлично, танк. Бля, так просто, это все так простенько В общем, мне нравится это Все так аккуратненько Так, все, да, просто Дальше осталось разгромить ярмар. Так, мозги, мозги, мозги, надо собирать мозги ну, Тут единственный минус, надо очень быстро нажимать То есть не просто Типа, а честь живые Ну-ка по... Не сломал, прикиньте, не, не хватило силы. Отлично, Куч кончился. Блять, человечек тоже посылая. Че там армия где-то? Кто там? В кого? Откуда летят патроны-то? Ну ладно, мне поможет в принципе. Брони еще много. Ты сломаешься или нет? Отлично. Ну хватай ее. Не может, жаль. Блин, жаль. Я думал, у нее поймает, и все будет прекрасно. Как я. А я с коров не могу, да, собирать мозги? Не знаю, с кого сейчас собираю, конечно. Но с кого-то я сейчас не собирал мозгов каких-то. Вот еще чьи-то. Ай, сука. Вы что там, совсем ошалели, что ли, по мне стрелять? Мозги мне свои быстро отдали. Не понял, а где москиты мои? А, вот они, отлично. Ну, теперь просто по кругу взрываем шатер. Красота! До свидания, ярмарка. Какая красотень! Сейчас пожарные прибегут всякие, да? Вообще мне нравится. Игрушка прикольно сделана. Тут даже стелс режим все-таки есть. Вообще неплохо. Вообще неплохо. Очень даже, очень даже. Так. Задание выполнено. Сто процентов косарик получили. Отлично. Кошмар на роковской ярмарке. Непредвиденный ураган разнес ярмарку в щепке. Блин, ну конечно же. Как же это мог быть инопланетяне? Конечно же, разгром. Так, можно себя улучшить. Что? Так, хочешь усушить свою тарелку? Нет? А как насчет оружия или способностей? А? Так. Вот. Ментаразовый вариант. увеличивает зону заражения при взрыве человеческой головы. Заражение? телекинез, сканирование мыслей, рывок еще нет, щит может, о, щит, щит надо прокачать, улучшение, отлично, усиливает прочность щита, так, а что еще, у нас еще косарь есть, да, в принципе, так, а тарелку, как тут назад, ага, тарелку, у тарелки только лучше, да, да, ну, блин, надо увеличить емкость, вот как-то не крути, надо 100% увеличить емкость, Потому что эта штука, ну, реально нужна. И у крипта надо что улучшить, получается извлечением, а касать нужно, не хватает, не хватает. Но ничего, мы чуть улучшились уже, хорошо. Чем-нибудь будет вставочки какие Почему ты в меню вышел? скажи мне, пожалуйста. Что это было сейчас? Стоп, что? А, вот это было. Не понял, нифига ну-ка, давайте-ка зайдем в испытание. Хочу посмотреть просто, что будет в испытании. Мне просто интересно. Какое там испытание будет? Давайте посмотрим. Ферма турнепсов. Я такой, только вот не кричу, что ничего не сохранилось. И все, и капец какой-то вообще. Что-то я не понял. А, ну все то же самое, да? Что-то я не понял. А что делать-то? Да тих а, ты еще жив? Вот теперь можно забирать твои мозги. Что-то я не понял. Так. Ну, люди меня, конечно, наверное, видят, но ничего страшного. Мне в принципе пофиг. Так. Ай, сука. Так. Я не так только вот я не пойму, что я делаю. Ай! Понятно, пока твои мозочки, пока твои мозги забираю, делаем вот так. Тихо, тихо. Прекрасно. Отлично. Едем дальше. Есть, по нибудь еще. Интересно, когда у него уже разум помытный. То есть никогда, да? То есть он прям не чувствует, что его мозгам капец. Оу, что это такое? Я могу за это сесть? Нет? И стреляет она как-то плохо, по-моему. Она меня вообще видит? Ты вообще меня видишь, скажи мне. Полит, стоп, стоп. Ребят, вы это зря. ба Так, стоп, я не пал. Понятно, он, он как-то их, это, не очень Оп. Ага, ага Блин, уклоняться от их патронов, конечно, попроще Пока не будем его полностью убивать Я пока не понимаю, что происходит На меня лезут полицейские я пока ничего не понимаю Я собираю очки А сколько они дают один, я что-то не пойму Да подожди, дай мне отнять в нее мозги Так, ладно, давайте полетели пока отсюда Чё там за задание? То есть на самом деле быстрее вот такими вот прыжочками, прыжочками, прыжочками. Оп, оп, оп. Так, а ч я так и не понял? Че куда я иду? чуть это такое? Похищение. Так и что? Так мы должны собрать образцы для дальнейших исследований. Поехали, короче. чем надо сделать? Так, мы должны собрать образцы для дальнейшего что-то там, кого-то там похитить на корабль для исследования. А так подойдет? Я такого не заказываю А, за забивайте живых коров. А, все, я понял. Хорошо. Бля, а почему ты их не отправляешь? А, вот, все, я научился Да, стой ты блять, она умерла Да как отправлять-то правильно? Что-то я не помню, как отправлять, правильно? А, все, понял, все, все, въехал Где еще корова? Надо зажать и только потом отправлять Все, я понял Где еще-то есть корова? все вижу беги беги блядь беги быстрее до да лови да тихо тихо так быстро быстро быстро быстро пули и пули, пули надо три звезды заработать так я понял что ему это нравится я понял интересно сколько я очков получу за всех этих коров да тихо нормально нормально идем пока на звезду идем у нас еще полминуты вообще отлично так хорошо они еще все бегут падла так это какая-то хрень так хорошо хорошо так где еще караута так, что там крипто? Блин, я что-то мало собрал на одну звезду всего. Предвижу в будущем МУ новых исследований. Блин, 35 из 50. А что так? Ну ладно, и того пятихаточку заработали, прикиньте. Давайте-ка выйдем отсюда. Это что, без следующего задания заново проходить? Не, стоп, все, все, до свидания. Пятихаточку заработали. Не, стоп, а как это? А, вот. Похищение, буйство, так. Вернуться на корабль. Это мы потом все посмотрим. Это я не пойму это чего? Просто задание из-за того, что я вышел в главное меню, не сохранилось ничего. Блин, на прикиньте, реально. Ну, то дивизия. Ну, ничего, ничего, зато мы посмотрели испытание, это задание, я это задание быстренько пройду. Так, теперь мне интересно об улучшениях. Так, я Did хотел что улучшить? Я хотел улучшить, улучшить, улучшить, улучшить вот эту штуку, да, накопительную. Вот, отлично. Потом надо будет выкачивание мозгов улучшить. Ну, а на этом мы пока закончим. То есть, на самом деле, как-то не очень. То есть, я не знаю, почему не сохраняется. Ну, давайте-ка посмотрим на всякий случай. Если не сохранилось, то ничего. То сейчас быстренько все равно перепройду. Гражданин крипта. Нет, стоп, что то не то, стоп, что то другое. Стоп. -то я не пойму. Это продолжение или что? Нет, прикиньте, продолжение. Фигня какая-то. Ну, давайте пройдем. Крипта, я уверен, что глаза каким-то образом модифицировали геном окружающих травоядных, Но зачем? Я хочу, чтобы ты исследовал о этих странных мутантов. Ебать, они зеленые. <смешки> Прикольно. Так, просканируйте корову. Мо Мозги. <смешки> Мозги. здоровые зеленое свечение. Чокнутые гуманные ученые. Своими генами экспериментами они превратили пукущих в пукующих, тройных, разрывных радиоактивных зомби-коров. Они за это поплатятся. Так, уничтожьте радиоактивные контейнеры Убейте ученых, убейте ученого с помощью Взрывчатой коровы Ну-ка, я хочу попробовать ее отправить Ух, ебать Вот это классно выглядит А еще есть коровы? Не, ну они вроде есть, поэтому нормусь Поэтому нормусь, нормусь, мне нравится Единственный минус, да, это забирать мозги у этих очень долго Это реально очень долго происходит Так, либо он умрет раньше, либо это Но, по-моему, когда уже совсем слишком сильно их это Так, где там кто? Ага, забирай мозги Так, а где ученые, я чуть не пойму А я могу сесть в корабль и залупить всех с корабля. Ах, уж сюда Да не корову. Блин, становится жестковато. Ага, то есть это так взрывается. Окей. Окей. Ну-ка, нахуй. Бабам, бабам. Отлично. Отлично. Хорошо идем, хорошо идем. Я ее поднять не могу. А, плохо. Отлично. Отлично. О! Я как раз убил с помощью взрывной коровы, и все сразу, и все на свете. Это мэр, это за которого мы ходили, да? Да. Захватчики из космоса, спасайся, кто может. Ты Такой полицейский. Вот the hell? Не, нормально, отреагировал, очень нормально. Так, что я дальше? Мэр созывает городское собрание. Наконец-то нам объяснять, что происходит. Ха -ха. Так, приходят в закрытую зоны могут только гуманоиды, имеющие пропуск. Красная полоса вверху экрана показывает вход в закрытую зону. Но на то же указывает красный периметр на миникарте. Вы можете проникнуть в закрытую зону правильно, подобрав маскировку. Полоса на экране станет зеленой. Если вы закрытую зону без соответствующей маскировки, людишки поднимут тревогу. Так, сканируйте гуманоиду на собрании. Так. Ой-ой-ой. Так, стоп, что происходит? Стоп, блядь, они увидели, как я это... Как я это самое. Валим, валим. Нет, крипты, теперь гуманоиды знают о тебе. Да я понял, что задание провалено. Сейчас заново сделаем. Ну, не, я знаю, что нельзя тревожить. Я уже понял. Все, погнали, погнали заново. Давай, они просто увидели. Я что, виноват, что же так получилось? Все, все, да, погнали, погнали. Да понял я. Погнали. Так. Тихо, тихо, тихо. Увидел он And take the alpha males place to address the так, стоп. E masses? Так, надо сначала найти местечко. Надо найти кого-то. Блядь, еще одна гуманоидная корова, вот сука. Так, как там обличье? На по-моему, да? Да тихо, куда ты на меня смотришь, блядь. Падла. Так, я не помню, как же. Надо ближе быть к цели, да? Во. Не, не, стоп, ночная F. Ага, хорошо. Так, отлично. Она не стала зеленой, я понял. Едем дальше. Ну, теперь-то я получше. Теперь надо просто отсканировать мозги, и все будет прекрасно. Так, хорошо. Так, да, вот кто-то из них похож, да, на того, кто может войти. Или нет. Так, но ну меня сейчас видит кто-то. Так, это, это просто слышу. военная. Так, сейчас меня, в принципе, никто не видит. Хорошо. Она стала зеленой? Нет, уцука. А ага. Так, закрытое игло. Да, да, да, я понял. Надо найти доступ. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, бля, быстрее, быстрее, кого-нибудь отсканируй. Хорошо, все, отлично. Так, все еще закрытая зона. Так, кого бы мне... Кого бы мне такого найти? Главное, чтобы меня не видели. Отлично. И... Отлично, уже лучше, но она все еще закрыта У, сука Так, ладно Дальше мне не пройти У кого же есть доступ Блять, давай сканируем его мазочки Мазочки Ой-ой-ой Так, меня видит Так, меня опять видит У, сука Тихо, тихо, тихо. Так, хорошо. Но она все еще закрыта, алло. Она же должна зеленой стать, правильно я понимаю? Так, что-то здесь уже сложнее. Сложностями попахивает. Так, ладно, попробуем обойти. Да что ж что, что она так быстро-то, маскировка спадает начинает. Так, я через забор-то перепрыгнуть смогу? Отлично. Ладненько, сделаем круг. Посмотрим, кто у нас здесь. Вот... Так, они меня видят. Видят все еще. Ладно, пройдем с другой стороны немножко. И... И нифига. что да ты прикалываешься. Да как так-то? Аника, давайте попробуем. Так, Крипто, сообщите уже в разгаре. Блять. No да я понял, понял, что они на меня обратили. Да the какого фига... О, oh, граната. You. Да какого фига, вот реально, блин. Я уже отсканировал даже тех, кто внутри. Почему я не мог, блядь, пойти назад? Ой, назад. Пройти внутри. Я уже даже отсканировал тех, кто в этой зоне. Ч за фигня? Кого мне найти надо? Crypto? Опа. Чего? Of... Чего, если людишки краем глаз заметят фурона в естественном виде... Их их, их хилые, хилые мозги не могут это развидеть, что приводит к разрушению иллюзии головаси. Проще всего тут же уничтожить в тревожных. Да-да-да, я понял. Суэлл, him, Кого используют? За свое существо помечено отвлечься на своих сородичей. Да блин, а как я на крыше-то появился? Да... давай вы кач... А чё за сохранение head. это? Какого фига? You? Почему меня куда-то наверх заслали? Вы угораете что ли? На крышу куда-то Вы угораете? Реально? Это вообще естественно? Это чё за баги? Что это такое, блядь? Заебись Что это такое было? Так Как мне поменять-то теперь обличие, если я даже присесть там ничего не могу сделать? Доберитесь домой, и сканируйте на собрание. Так, допустим. Ага, хорошо, I так они не видят. Допустим, попробуем так. Нихрена. Блин, что Lana, за Turner. фигня? Так, это ладно. Я за бабу, я за девушку, нифига, нифига. Так, ладно, допустим. Да, да, да, я понимаю, что это он Да не тебя! Тебя я просто прочту Блин, да не дотягивайся до него, прикиньте А вот до этого дотягиваюсь А вот до этого нет Весело, конечно Да не, да не ту... Блядь ну, я понял, давайте перезапустим быстренько. Можно как-нибудь? А, чё, покиньте, escape не работает. Не дотянулся я, малёк. Я случайно нажал правую кнопку мыши, и он такой, всё, тебя спалили. Так, сначала, смотрите. Делаем по той же системе. Раз уж они меня не видят, хуяк. Так, быстро-быстро сканируем мозги этих человек. Будем опять за нее, наверное. И отлично. Мне понравилась, она такая аккуратненькая. Оп, оп, оп, оп. Блин, нормально. Хороший я выбрал такую Так. Теперь мне нужно как-то, как-то прям максимально близко быть. Сейчас сканируем, а Да. Допустим, а если я вот здесь встану, они меня реально не видят. Классно, классно. Так, зона до сих пор не стала. А, стоп, стоп, Блядь, да что ж такое-то? А-а-а, крипто нет, теперь гуманды знают о тебе, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла. Да я понял, понял. Эта правая кнопка мыши меня так совращает, она так хочет, чтобы я ее нажал. Так она жми на меня, нажми. Блин, we... мне нравится, что они меня вообще не Так, надо убрать руку от правой кнопки мыши. Так, быстро становимся ей. Отлично. Теперь обратно, обратно вот здесь пробегаем. Пробегаем, пробегаем. Я не знаю, как полицейские меня, конечно, не заметили вообще. Я прям так в кустах the так стоял. Mayor. Хорошо. Так. Так. Хорошо. Теперь вот так. И Break вот leg, так вот. Отлично. Так, ваш выход, Крипто, убеди их, что все в порядке, и никаких нездоровых что-то там, выйдите на сцену, а, туда, да-да-да, сейчас еще, давай скорее, Крипто, сообщите, сообщение вот-вот что-то там, так, отлично. Блин, прикольно, мне нравится. Всех коровок, всех до и какую-то фигню им повпекала. Болтовня, ну и короче, я мисс Рокова не успели познакомиться, она мим прошла. Задрав. Так, пшеницу по полю кругами ты выложил, да так. Я этого раз сказала, плакали наши сбережения, близнецам ботинок новых не видать, и девушка еще год к зубному не попадет. Вы, я вас приветствую, мои собратья гуманоиды Михайло Тут ничего не происходит, все в полном порядке. Продолжает свои ничтожное гуманоидное существование. Я все сказал. Эй, погодите-ка, господин мэр, я тут в городе, в этом нашем, всю свою жизнь живу. Из вас, между прочим, на прошлых выборах аж два раза голосовал. Так что вы тут по правде ответите. Они как обычно. Если тут у нас ничего не происходит, то с чего у меня коровы горят, как светлячки? Что? Пустобрех язык откусил. Так, коровы светится как светочки. Соврите, что свечение это нормально. Отрицайте непонятное вмешательство. Скажите правду. Скажите правду, а давайте скажем правду. Вот мне интересно. Блин, да что тут гадать, чего они светятся? Их зондировали. Ха -ха. Вранье собачья, я коров этих пальцев не трогал. Уж тем более, чтоб так, извращение. Хотя Доконсик говорит, это норма. Так что ничего, мне в спальню свои буржуйские предрассудки пихать. Точнее, мой эмбар. Че? О, да ладно, ненормально нормально к этому отнестись, реально? Ха-ха-ха, прикольно. Так, странные дела творятся. Обвините во всем Метеозон, да, обвините во всем коммунистов. Давайте коммунистов, давайте. Нереально, хотите знать, что у нас происходит, так я вам скажу, что у нас происходит. Коммунизм! Вот что! И, они рады, они счастливы. Так, совсем этим надо что-то делать. Проявите патриотизм, пошутите, оскорбите, слушайте, несите. Давайте, давайте проявим патриотизм. Не знаю, как вы, но я лично не хочу, чтобы земли, за которые сражались и гибли наши славные предки, подпирали красные гады. Не допущу. Они сейчас, им реально нравится моя речь. Вот это круто. Мне надо в депутаты. Так, граждане нуждаются в твердой руке грозите коммунистам, подорвите доверие к ученым, прободите землян, пошутите. Не, давайте коммунисты, коммунисты, нормально. Короче, в другой раз. Если кто как на ночном небе, что-то летает очень быстро и светит по странам, скажите себе, если... коммунизм не пройдет, и никакие красные ракеты не смутят настоящего патриота. Нет. Скажите, что им это понравилось. Да. Блин, а им реально это нравится? Но у них реально настроение самое высокое. Так, стоп, погодите-ка. А какое отношение это имеет к Бурдаку на ярмарке? Умеет что-то ответить. Но кто-то ведь разгромил роквельскую ярмарку. Так, валите все на несчастный случай. Раздавайте пустые обещания. Скажите правду, игнорируйте вопрос. Блин. Ну давайте на несчастный случай. Вы что, газетку читайте. читаете? Все это брондашник случился из-за неудачного стечения летней молнии и палаток, вымазанных криозонтом. Так я и сказал, и на этом стоять буду. Блин, им не нравится. Ладно, ладно. Надо было правду сказать. Они боятся добрые. Постойте, вот почему я не пойму. Почему же Санта Модеста никто так не такого не видел? Обругайте Санта Модеста, обвинить во всем коров. Поехали Слушайте, коровы пердят метан, Метан горит У нас коров больше, чем в Санто-Мандесе Вот и делайте выводы Во, мы обратно вернули их настроение Отлично, надеюсь вопросов больше не будет Как видите, все в полном порядке Незачем тяжелать ваши крохотные мозжечки Мэр прав Все это объясняется случайным сечением подозрительных Но рационально обстоя... Объяснимых обстоятельств Отлично, мэр за нас Ой, это чья не за меня, а мэр за меня, а yeah, я за мэра. Right. Вот и отлично, а теперь еще But похлопайте, громче, громче. Suckers. Дебилы. Night, and, and Желаю всем спокойной tomorrow. ночи и доброго утра. Отлично, мы справились, что мне надо режать, депутаты. Хорошо работаем. Вот лохи в мозгах, один перегной. Эту планетку мы в два счета обчистим. Крипто. Крипто, ты заметил, ты слышал, что говорил что этот гуманоид во, во время твоей речи? Прослушал, наверное. Они все меня так любили. А со сосредоточен с рядом есть еще один человеческий улей. Называется санта Модеста. Отыщи его и доберись туда. Тогда мы возьмем под контроль еще больше гуманоидов. Отсели серия, конечно, затянутся, зато интересно. Зато интересно. И весело коммунистов во все виноваты. Это реально смешно. Блин, это было, конечно, угарно, коммуняги. Так, вот, 1250 мы получили. Скин мутанта получили, новинка лаборатории. Так, куча щитогенераторов. О, надо быть скины посмотреть, какие он там есть. Так, убейте ученых с помощью взрывчатых коров, сканируйте, говорят, на собрании. Так, мэр говорит, городу ничто не угорает. По словам городских властей, ситуация со взрывающими коровами находится под контролем. Газетки, газетки. Ну, там реально же в газетах было написано, что это с, с, печальный случай. Так, взгляни. Оружие, способности, тарелки. А, ну это понятно, это спасибо. Это спасибо, я как раз хотел вот эту штуку улучшить. Как раз закасали. На что, сколько у меня? У меня 1250. Так, что это у нас Телекинет, сканирование мыслей, увеличиваю срок действия голова Но это не так интересно. Мне интересно. А, надо, кстати, этот самолет свой улучшить. Самолет, тарелку тарелку тарелку так а что все а вот щит щит тарелки это надо обязательно на всякий случай кто знает что может произойти но 5х 750 это минимум да да это минимум ну ничего на этом мы будем заканчивать все архив справочник выброс кино так я вот открыл да подожди выбрать ебой клоун джокер Мутант от... <со> Он прикольно выглядит <со> Классно Так, выполните все дополнительные задания В задании 18, чтобы открыть этот скин А как он выглядит? Ну, блин, я хотел посмотреть, бледный в интересно Крипта 137 Элвис Кресли Блин, прикольно Так, выполните все дополнительные задания в 7, Чтобы открыть этот скин То есть, видите, они все потихонечку открываются И можно бегать за скинов Но О, клоун О, классно выглядит О, Джокер меняется то, что он теперь с улыбочкой и грим немножко, и да, и грим потемнее. Но, мутант мне кстати нравится, прикольно выглядит. Такие красные глазки. Так, ну мы остановимся пока на крипто-137. Если есть какие-то предпочтения, обязательно пишите в комментариях. Тут есть, получается, Элвис. Потом у нас есть стильный. Потом у нас есть вот этот вот BFG-137. джокер Мутант. Ну, когда откроется этот скин, я обязательно посмотрю. Мне интересно все-таки, как он выглядит. Так. О, это постеры. Давно, кстати, я не видел в играх вот такие вот зарисовочки, картиночки. Справочник способности тарелки задачи. Что это такое? А, это задание. О, нифига себе. Новое изображение. А мы же его открыли. То есть это можно задать? Так, нет, не хочу. Выбор задания. То есть все, теперь мы дальше идем. Вот, Америка, тебя ждет я. Я жду. Как я понимаю, в будущем вот так вот открывается. То есть здесь уже я могу сделать похищение буйства. Здесь пока что могу только похищение. И чем дальше, тем будет больше. А тебе большое спасибо за просмотр. Поставь палец вверх. Не забудь подписаться на канал. Вот там внизу, вот внизу, где-то там внизу. На группу ВКонтакте. Спасибо. Пока-пока.